По формату сегодняшнего мероприятия, ну, я так выделал часика полтора, не знаю, насколько мы уложимся, может, чуть-чуть даже задержимся, посмотрим. Ну, по крайней мере, я торопиться не буду, потому что тема серьезная и тема очень нужна. Да? особенно тем, кто хочет выйти на чек там, от 45 и выше, вот, потому что я буду вещать именно... То, что было у меня в практике то есть никаких, никаких там историй теоретических да все от практики вот и предлагаю построить таким образом у меня в презентации зашиты блоки где есть вопросы к вам к участникам те которые сейчас присутствуют возможно там в чат ответить возможно подключиться ответить будет так, если, если позволит Алексей, да. И в конце презентации выделим отдельно время на вопросы, которые у вас будут. Потому что вопросы должны быть, потому что в эту презентацию всю работу, которую мы проводим по, для того, чтобы средний человек был высоким, она сюда не поместилась. Да. Поэтому будут процентов у вас должны быть вопросы, по крайней мере, потому что. Они покажут, насколько вам это интересно. И после уже основной презентации я готов вот уже в режиме, если будете подключаться, ну там минут 15-20, уделим. прям, Поэтому можете фиксировать вопросы свои в чат. Вот. Может кто-то по дороге там отвалится уже от выступления. Потом мы их все равно на запись проговорим, для того, чтобы для всех информация осталась. Вот. В принципе, давайте приступаем.